Уважаемые зрители, если вам не нравится всплывающая реклама на нашем видеоролике, просто закройте ее, нажав на квадратик в углу рекламы. Хочешь разучить со мной несколько движений в стиле джаз-фанк? Давай начинать! Ну что, поехали? Итак, первое движение мы начинаем в пол оборота. Поясницу прогибаем, грудь вперед, ручку вставим на поясницу и заворачиваем локон. И... Раз, два, три. На четвертый счет мы делаем акцент. Сброс головы направо. Четыре. И акцент ногой. При этом присаживаемся на правом колене. Четыре. Поехали. Медленно. Семь, восемь. И раз. И два ниже. И три еще ниже. Четыре. Окей. Двигаемся дальше. Начинаем с левой ноги. Шагаем назад в диагональ. 5 и 6 и добавляем руки. 5 и 6 и. На следующем движении мы делаем разворот на носках и акцент бедер. 7 и 8. Вправо, влево, вверх. Отлично. Добавляем руки. Руки делают на 7 крест на бедрах впереди. Дальше их открываем в стороны. На последний акцент мы поднимаемся на носки и делаем удар вверх. Круто. Можем соединить. Все сначала. Это готовы. 5, 6, 7, 8 и раз, два, три, 4, 5 и 6 и 7 и 8. Попробуем еще раз. Раскрой свой потенциал танцовщика Поехали Итак, на первый счет мы делаем движение плечом Делаем раз На второй два на третий повторяем дважды. Три, четыре. Теперь добавляем ноги. На первый счет мы делаем движение левой ногой. И скручиваем корпус вокруг своей оси. Итак, мы делаем раз. И не забываем про локоть. И раз. Слева. Два. Повторяем дважды. Три, четыре. Идем дальше. Движение стопами. Налево. На правую. На левую. Отлично. Теперь добавляем корпус. Мы делаем плавную волну корпусом. Начиная раз, два, три. На три счета. И последнее движение. Мы делаем разворот. И удар. Восемь. Соберем все сначала. Пять, шесть, семь, восемь. И раз, и два, и три, и Четыре волна: 5, шесть, 7, восемь. У тебя клево получается. Давай попробуем быстрее. 5, шесть, семь, восемь. И раз, и два, и три, и четыре, пять, шесть, семь, восемь.